Обвал, рост или стагнация? Что ждет недвижимость в Сочи в 2022 году? Этим вопросом сейчас задаются многие, как те, кто уже купил недвижимость в Сочи, так и те, кто пытается сохранить капитал или рассматривает покупку в Сочи для себя. Но перед тем, как мы начнем, хочу попросить вас подписаться на наш канал в Телеграме и на сообщество ВКонтакте, так как туда мы грузим оперативную информацию, мысли о недвижимости и срочные варианты. Ссылочки будут указаны внизу. Так будет ли рост, обвал или стагнация? Никто точно не знает, и даже если вам кто-то скажет, что будет точно так, он соврет. Но я предлагаю вам рассмотреть факторы, которые влияют на ситуацию с недвижимостью и сделать вывод в конце. С одной стороны, у нас есть покупательская способность, которая, конечно же, упала. С другой стороны, гиперинфляция, удорожание абсолютно всех групп товаров и трудности в логистических цепочках. А сюда еще и добавляется отсутствие конкуренции с заграничной недвижимостью, так как Испанию, Италию и Францию сегодня вряд ли кто-то будет ставить в противовес Сочи. Авиасообщения страдают, самолеты забирают. Я вам уже рассказывал, как только я прилетел в Дубай, наш самолет арестовали и в России он уже не вернулся. Да то же Турции авиабилеты сейчас стоят в два раза дороже. Во-первых, нужно сделать большой крюк, а во-вторых, самолетов стало меньше». Поэтому мы отметаем огромную часть людей, которые любили отдых на Средиземном море за недорого. Теперь этот отдых станет дороже и при этом на порядок. Повышение ставки ипотеки и то, что это может уменьшить спрос на недвижимость в целом, да, так и будет. Но Сочи всегда стоял особняком и большинство сделок за все время после Олимпиады было совершено не в ипотеку. И даже львиная часть сделок с ипотекой в Сочи была совершена не потому, что у людей не было денег заплатить, а просто потому, что так было удобно. Удобнее. За это время Сочи стал городом банковской ячейкой и основные покупатели недвижимости это те, которые говорили так, чтобы была, и я не доверяю банкам. И уже вторично была аренда, отдых, заработок. Первоочередная цель – это сохранение капитала. И это очень важный момент, который нам говорит о том, что недвижимость в Сочи покупалась не на последние деньги. Безусловно, ипотечных сделок в Сочи станет меньше, но они опять же будут, так как нам увеличили бюджет по льготной ипотеке, но и ставку тоже подняли до 12%. И вряд ли мы увидим с вами скорейшее понижение этой самой процентной ставки. И да, кстати, мы вас предупреждали ранее, что нужно брать ипотеку и нет смысла тянуть, вот видео. Можете сколько угодно говорить, что мы толкаем людей к покупке и принятию решения, нагнетаем того, чего нет, но, как показывает время, что мы правы. Фондовый рынок показал нам того, чего никто от него не ожидал. Вот такую штуку. И именно блокировку, огромную комиссию на вывод, валюта также нестабильно себя показывает. Сначала доллар стоил 120, теперь 96. И это значит, что мы в ближайшее время можем увидеть перехода, пусть и небольшого процента игроков, с фонды на рынке реального сектора. Очень многие мои знакомые, кстати, воспользовались резким скачком доллара и купили в недвижимость в Сочи, пока была большая разница доллар-рубль. Строительные материалы подорожали еще раз, и это точно не скажется на удешевлении стоимости квадратного метра. Покупательская способность упала, безусловно, но есть и ряд людей, которые планировали приобрести недвижимость в Испании, теперь думают о покупке недвижимости в Сочи. Давайте так, денег в стране меньше не стало. И эти деньги продолжают тратиться. Кто-то их, безусловно, бережет. Но товаров, которые он сможет купить в дальнейшем, становится все меньше и меньше. Автомобилей поставляется меньше, электроники и множество товаров к нам просто перестали поставлять. На сегодняшний день обращения на покупку на недвижимости в Сочи не перестают поступать. И средний бюджет это примерно 10-20 миллионов за наличные. Но если ранее люди рассматривали стройку подешевле, то теперь многие рассматривают готовое и понадежнее. То, что можно потрогать, где можно жить самому или сразу сдавать это в аренду и получать с этого пассивный доход. И вот, кстати, аренда сейчас может неплохо себя проявить. Как я уже сказал ранее, то международный отдых стал дороже, во-первых, из-за обвала рубля, а во-вторых, из-за логистических сложностей авиакомпаний. Если раньше поездка в Турцию стоила примерно 100 тысяч, то теперь она спокойно может дойти до 150-150 180. Отсюда будет развиваться внутренний туризм в каком-то числе и Сочи так как до Сочи всегда можно добраться на машине. Из-за этого мы можем увидеть спрос на готовую недвижимость именно в покупку, но это не значит, что она улетит в космос. Но, скорее всего, это укрепит позиции недвижимости Сочи и она не даст ей обвалиться. Стоимость аренды, на мой взгляд, должна вырасти в цене, так как многие международные направления, как я уже сказал, теперь закрыты. В Испании на лазурный берег Франции теперь не попасть. Остается немного направлений и Сочи теперь может стать во главе. К тому же гиперинфляция не способствует снижению цен на аренду. Помните, да, что люди покупали недвижимость здесь не на последние деньги и им выгоднее вообще не сдавать свою квартиру, чем сдавать ее за сильно дешево. На мой взгляд, предпосылок к падению нет из-за гиперинфляции, но к росту рынка в ближайшие полгода вряд ли что-то приведет. Также я не думаю, что рынок может обвалиться из-за первичного рынка жилья. Строящиеся объекты вообще можно в Сочи пересчитать по пальцам, потому что у нас мораторий и у большинства из них есть проектное финансирование. Я думаю, что в ближайшие полгода нас ожидает умеренный спрос на готовое жилье. Кстати, набирает обороты схема купить черновую квартиру и сделай ремонт, и продай, так как многие покупатели предпочитают уже готовые квартиры без заморочек с ремонтом, который опять же можно сразу эксплуатировать или сдавать. Сейчас действительно неплохое решение приобретать недвижимость в Сочи в первую очередь для сохранения средств, так как вы видите, что происходит с банковской системой, с фондовым рынком и вторично это уже получение пассивного дохода в аренду. Причем можно пользоваться как консервативной схемой аренды это помесячно, так и посуточной, которая вам принесет больше дохода. Опять же вернемся к международной теме. Если ранее многие приводили пример в качестве конкурента Испанию с возможностью купить недвижимость дешевле, то теперь Испания стала для нас недоступна. И мы с вами видим, по сути, рынок одного товара. И он такой один, а желающих целая страна. Но и ведь есть поговорка, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. И вы никогда не задумывались, почему именно Сочи? Почему не Анапу, не Геленджик, не Минводы? А все потому, что Сочи и его люксовость, принадлежность к чему-то высокому нам прививали с молоком матери. Потом Олимпиада, развитие горнолыжных курортов, а теперь еще и Сириус. И государство не останавливается, ходят планы о развитии всего Большого Сочи с яхтенными маринами, насыпными островами, пятизвездочными отелями. И создается ощущение, что государство хочет создать здесь такую инфраструктуру, которая хотят закрыть потребность тех, кто ездит за границу. Опять же повторюсь, что за граница от нас потихоньку закрывается и выбирать нам особо не из чего. И Сочи это тот самый современный и самый развитый курорт на сегодняшний день в стране но и вообще делать прогнозы дело неблагодарное как говорится поживем увидим и посмотрим как себя будет проявлять аренда отмена налогов для айти и отсутствие возможности отдохнуть в европе такие были мысли время покажет напишите свое мнение в комментарии и подпишитесь на наш телеграм и контакт чтобы получать оперативную информацию а также в следующих выпусках мы поговорим с вами куда можно инвестировать с целью заработка на перепродаже и какой рынок на сегодняшний день в мире наиболее растущей с вами был я макс репьев не забывайте ставить лайки подписываться на этот канал обязательно писать комментарии и рассказывать об этом канале своим друзьям потому что здесь говорят полезные вещи удачи вам всех благ и пока